Не сразу, видите, отдаете. Выдох. Да? <гас> Даже уши не на месте. Ужас. Вот это да! О, вы меня же заставили попотеть. <гас> О, хорошо. Все, все, все, все, все. Нет, я тебе вообще умру, наверное. Да нет, нет, нет, все нормально. Чего? Да, я подтягиваться люблю, отжиматься, гири, но ну, гири раньше занимался плотно, а сейчас так, чисто для себя, потому что я бросаю занимать гири, у меня поясница начинает болеть, где-то месяца через два как бросаю, а пока что в тонусе держу, у меня с поясницей все нормально, у меня поясница не болит, а сейчас у меня вот, ну как в 2003 году я играл в футбол, то ли неловко повернулся, то ли что, у ну, меня прострелило вот в этом месте где-то, не знаю, и я ушел с поля, как рука, вот, в каком положении была, uh -huh. и шея. я как авторизованно ушел, и шел к, к неврологу, меня ни снимков никаких не заставляли делать, обезболивающее дали и все. Uh -huh. И потом периодически вот у меня такая проблема, у меня простреливает, я не могу, ну сейчас рука поднимается, а вообще когда простреливают, я не могу, и ничего делать. Uh -huh. У вас прострел идет именно в руку? В руку и иногда в... А, в руку, в ключицу и в грудь. В грудь, Да, угу. вот эти вот, да, я забыл. Угу. Когда у меня плечо начинает болеть, угу. у меня начинает включиться, но у меня и ключица почему-то, я вот смотрю тоже, одна сторона вот это выше, чем это. Угу. Ну, это сейчас мы посмотрим, погодим. Да. Ну, смотрите, я вам скажу так. Сейчас мы сделаем правку, вам все равно по-любому придется заниматься гимнастикой. Здесь с удовольствием мне которые скинули, бы, да, я по ней занимался. Да, мне на самом деле интересно. Мне как-то вроде упражнения-то простые, я растягиваю. Они очень эффективны, они растягивают именно покинули ну, вот мышцы. Последние, наверное, год-полтора я на брусьях не могу стоять. Mm. Все, брусья встаю. Mm -hmm. Несколько упражнений делаю у меня прям сразу, прям mm -hmm. после нескольких подходов. Все. Я потом две недели устанавливаюсь, Я не могу причем болеть. А раньше свободно это делал. Лоб, затылок, виски болят? Да, да. Вот затылок. Это вообще после затылок каждого болит. рабочего дня mm -hmm. у меня усталость вообще. У меня звон в ухе влевом. Постоянный уже года 4. Усталость да, хроническая. Я даже не работаю, отдыхая. И все равно. Даже с хорошим отдыхом к концу рабочего дня где-то Часам 4, у меня уже все, я уже никакой, даже при Шея болит у вас ближе к голове или к плечам. Ближе вот к плечам, mm -hmm. да. Вот к плечам. Так, кисти беспокоит вас? Mm -hmm. Пальцы не имеет на руках вас? Сейчас mm -hmm. нет. Вот заниматься начал, нет, не имеет. Ну, то есть, пока занимаешься, не имеешь. Но раньше было, не мели mm -hmm. мизинцы и, mm -hmm. и вот эти, по-моему, пальцы безымянные. Ага. Они не имели. Это вот как раз было, когда я прострелила первый раз. Угу. И вот когда пальцы начинали не иметь, uh -huh. я знал, что меня скоро перекосит. Mm -hmm. Было такое, что вас перекошил? Да, меня, я, я, я не повернуться вообще не мог. Mm -hmm. Я в больницу приходил, вот как рука в одном положении была, так я приходил. Uh -huh. Как восстановились? Да, восстанавливались мне вот уколами. Mm -hmm. Мне сперва какие-то легкие, потом все тяжелее и тяжелее уколы. А потом уже укол колон бесполезно uh -huh. Вот только физические нагрузки даешь потихонечку, uh -huh. они помогают, а уколы они уже даже не помогают. Uh -huh. Болит у вас между лопаток посередине слева, справа? У меня скорее всего посередине uh -huh. между лопаток и чуть ближе к шее. Uh -huh. вот Проверь даже, наверное. Паховая область не болит у вас? бывает, что как будто как левые узлы с ага. правой стороны воспаляется, да, такое да? да, как ощущение, будто. да, ощущение, не да. то что прям, вот бывает такое, угу. что, да, эли, ну, а то, бывает что... резь, боль, я уже не помню, может и быть, угу. но я нет, ну то что вот как воспаляется, вот как угу. вот чувствуешь, мешает, что здесь, вот, угу. это бывает. Угу. Понятно. Стопы беспокоят вас? Нет, пальцы не имеет Вы на ногах. Раз был замечал, я кроссовки взял передать из-за кроссовок, потому а, что неудобно. в машине садишь, да. А сидел. А так нет, на сколько литров воды выпиваете в день? Ну, минимум два чистый, да. чистый. Да, Я обязательно я угу. это у меня всегда с собой двухлитровая вода. Я фильтрую с собой на работу. Беру молодец. Это очень. И постоянно по два с в семье вот ну и слава богу это все правильно пить надо обязательно хорошо вредные привычки имеются у вас курите пьете курить бросил да, курить уже с 2005 а до да, 2005 года ну, это хорошо а, выпивать ну выпиваем ну, когда по празднику да? праздникам значит нету Угу. Так, Хронические заболевания имеются у вас, такие как гайморит, гепатит, туберкулез? Гайморит есть, потому что это сваривающий угу. Так, здесь у нас первый, второй торчит, первый хорошо сидит Так, крестец торчит, лордоза у нас нету, будем формировать лордоз Поясница прямая Между позвонками нету у вас расстояния Тоже будем раздвигать позвонки так, ага, вот у нас правая сторона спазмирована очень сильно в Ноль. грудном отделе, прям мышца выделяется, да, а да. здесь нет. Здесь сильный тонус, так, позвонки торчат у нас, в грудном отделе будет управлять. Здесь, Ноль. здесь, Ноль. здесь, Ноль. здесь, Ноль. здесь, Ноль. здесь, Ноль. здесь, здесь, здесь, все хрустит он, здесь, Ну вот где-то. Ага. Ну, троечка. Троечка. Здесь ноль. Здесь ноль. Здесь ноль. Здесь ноль. Здесь Так, здесь. Ну, где-то один может. Здесь ноль. Хорошо. Выдох. Хорошо. Хорошо. Выдох, выдох, выдыхайте. Хорошо. Глубокий вдох. Ох. Хорошо. Ох, шея, вся смещена. Угу. Так, влево. Влево первый, второй и третий влево. Угу. Вот здесь неприятно. Угу. А вот здесь вот пофигу. Здесь прям mm -hmm. хорошо. Mm -hmm. вот все остистые отростки развернула влево, и вот они торчат, видите. Глубокий вдох, на выдохе откинули голову и расслабили. Выдох. Выдох. Хорошо. Где шея, шея, шея, грудь, поясница. Шея. Шея mm -hmm. и грудной отдел, да? Да, да, да. Чуть -чуть. Но я прям почувствовал. Глубокий вдох. Выдох. выдох выдох выдох как чувствуете mm -hmm. нормально, нормально. где-то током прострелит где-то oh. слезки брызнут выдох Выдох. Все, все, все, первый поставили. Вот сейчас поясничку вам делаем. Выставляем лордос. Правильно выставляем положение поясничных позвонков. Хорошо. Все, все, все, все, все. Все вообще четко сейчас стало. Теперь будьте здоровы. Как богатырь. Выдох. Дышим, дышим, дышим. Проверяем работу. Как разошлось. Ой, как хорошо. Не сразу. Видите, отдаете. Выдох. Выдох. Выдох. Здесь. 0. Здесь. 0. Здесь. 0. Здесь. ноль. 0. Здесь. 0. Здесь. Говорили же три. Здесь. Здесь. More. Здесь, More. здесь, More. здесь More. More. На выдохе расслабляем, расслабляем Хорошо, подняли раз, раз, два, три Хорошо, держим руки, не опускаем Выдох О, раз, три. Раз, три. Хорошо. О, Как чувствуемся? Нормально Нормально О, и хорошо Раз, два, три Раз, вдох Выдох, два Выдох, три Выдох, раз, два Три, четыре пять шесть глубокий вдох выдох S. глубокий вдох выдох О, повесничку сны. выдох даже уши не на месте ужас Все, даже лежа, он все поставил. Супер. Спасибо, доктор. Все, будьте здоровы, не болейте. О -о -о. я почти достаю, я не вот. доставал так, да. я так вот. не доставал. А вот. достаю, он уже кует. Вот. Просто это надо развивать растяжку. Что является нормой после правки? Головокружение, изменения со стороны зрения и слуха в лучшую сторону Легкое ощущение дезориентации, пробелы сознания Чувство раздувания головы Это связано с тем, что артериальный приток усилен, а вены еще настроены на старый объем Жар в голове и в шее Покалывание сосудов головы, руках, ногах, как иголочкой Будет наблюдаться такая симптоматика, как ОРЗ, ОРВИ Сопровождаться температурой 37 градусов Не пугаемся, это после правки Идет адаптация Организма. Прикашливание, насморк, отхождение мокроты Нескоординированные боли по всему телу Общий дискомфорт В целом весь период адаптации организма Будет продолжаться от 5 до 1,5 месяцев Но самое важное сейчас Самые 7, первые 7 дней тяжелое не поднимать, не носить, не таскать Легкий труд Все это сейчас нужно избежать 7 дней в ванну у вас ванна да. есть. Набираем 45 градусов в ванну воды. Вам надо купить 10 пачек пищевой соды. Добавляем в эту ванну одну пачку соды. Всю высыпаем. Угу. Добавляем два колпачка скипара. Значит, этот колпачок откручиваете и в него наливайте два раза скипар. Раз, два. Добавили в ванну. Погружаемся на 15 минут в ванну. Значит, вы весь в ванну не вмещаетесь. Значит ноги согнуты Ноги поверх ванны Опускайте тело полностью Вместе с затылком Только оставляйте вот лицо открытым Глаза, носовые пазухи вот. Оставляем для дыхания Значит затылок все погружено Лежим так 7,5 минут Потом поднимаем тело Опускаем ноги Лежим 7,5 минут Эту процедуру лучше делайте перед сном за 20, 30, 40 минут до сна сделали, вышли с ванны, встали, не вытирайся, просто обмакнитесь, оденьте пижаму и отдыхать. Для чего мы это делаем? Во-первых, это вас будет восстанавливать после сейчас нашей инструментальной вправки. Улучшится кровообращение. Значит, парим ноги. Тоже перед сном, за 20-30 минут перед сном в таз наливайте горячую воду, но только чтобы не ошпарить стопы. Добавляйте одну столовую ложку соды пищевой, одну столовую ложку соли. И в этот раствор опускаете стопы. Держите их 15-20 минут, за 20-30 минут до сна. Опять же, стопа это фундамент опорно-двигательного аппарата. Стопа переносит очень колоссальные нагрузки. А на ней переносится весь наше все тело, вес нашего тела на стопе. Так что стопе мы помогаем восстановиться. Потом разобраться со сном. Значит, вы должны с полдесятого до пол одиннадцатого быть в постели. Отдыхать. Минимум 8 часов должны проспать. семь-восемь, 9 вообще будет идеально. Разобраться с осанкой несут улица. Делаем три валика. Обязательно да. три валика после гимнастики. Берем. Полтора литровой бутылки воды одной фигуры, не фигурную. Вот это называется одной фигурой. Набираем больше половины воды, закручиваем колпачком. Каждую бутылку обворачивайте одним слоем полотенца. После подкладывайте под колено, подкладывайте под поясницу между пупком и солнечным сплетением. Подкладывайте под шею. Это можно делать на полу. Для чего мы это делаем? Улучшает. Вардос, кифоз, вардос. Правильное положение принимает позвоночник, анатомическое. Плюс, раскрываются межпозвоночные диски. Сюда устремляется кровь с питательными веществами. Вся жидкость, все несет кровь. Ваши межпозвоночные диски начинают насасывать. Вот это делать после гимнастики обязательно, постоянно. Все, будьте здоровы, не болейте. Подпишитесь на наш канал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 you